Запись включена. Я всех приветствую сегодня на зарядке. Я, Тамара Дуженко, буду проводить зарядку, посвященную очень важной теме, потому что мы сегодня с вами будем говорить о законе брать-давать. И это, этим законом пронизана буквально вся наша жизнь. И именно об этом мы сейчас поговорим, потому что... Этот закон еще называется законом баланса. Почему баланса? Потому что, когда ты даешь, тебе обязательно возвращается. Когда ты берешь, то, конечно же, очень важно давать. И как мы даем, и что мы принимаем, и как мы это все делаем, это вот как раз-таки и вопрос сегодняшней нашей темы. Я очень рада приветствовать все города и континенты, которые сегодня у нас есть в нашей вебинарной комнате. Вопросы, которые мы с вами будем сегодня разбирать, это прежде всего мы обратимся к тому, как энергетически мы можем увидеть, почувствовать закон «брать-давать», то есть как энергетически мы можем с ним взаимодействовать, на каких вариантах, так скажем, да, и как это нам прочувствовать. Как время и с помощью времени мы можем осознать и увидеть закон баланса, потому что это очень серьезный показатель закона. Ну и, конечно же, деньги, да? как мы без денег? Значит, деньги – это индикатор, это индикатор этого закона, поскольку мы не просто зарабатываем, мы же для чего-то зарабатываем, мы еще и тратим, а когда мы тратим то, соответственно, мы привлекаем еще больше денег, мы говорим вселенной, что нам надо, да, нам надо, мы понимаем, куда мы будем тратить эти деньги, мы все время с вами говорили о том, что ставим, ставим цели, показываем, для чего нам нужно зарабатывать деньги, и вот эта вот циркуляция энергии, которая у нас с вами присутствует везде буквально, она как раз-таки и отражается на деньгах, как на индикаторе закона «брать-давать». И это, естественно, мы можем сегодня с вами посмотреть, хотя бы понять, как это у нас происходит. Почему мы вообще обращаемся к этой теме, и почему мы говорим о том, что буквально... Все вокруг нас пронизано балансом и законом брать-давать, потому что давайте посмотрим, что нас окружает. Конечно же, нас окружает природа прежде всего, и мы видим, как в природе это балансирует. День, ночь, жара, холод, хорошее, плохое, лето, зима, весна, осень. То есть мы видим буквально на всем, это отражается э, в каждый момент нашей жизни, потому что то, как мы э, взаимодействуем друг с другом, да, у нас могут быть хорошие, плохие отношения, у нас могут быть друг, друзья и враги и так далее, да? и э, на каждом этапе мы можем почувствовать, как это проявляется. И, конечно же, математики, физики меня, я думаю, поддержат, потому что сила действия равна силе противодействия, и мы это прямо ощущаем, чувствуем, опять же таки, в каждый момент своей жизни. И очень важно, естественно, здесь понимать, что каждый человек приходит в этот мир с определенными ресурсами, и как это отражается, это тоже вопрос сегодняшней нашей темы. Мы поговорим об этом. Вот смотрите, значит, первый вопрос энергетический, да, энергетических потоков. Мне хотелось бы обратиться к взаимоотношениям родителей-дети. Почему именно к этим взаимоотношениям? Потому что здесь закон «брать-давать», он очень интересно отражается, и, естественно, мы видим много всяких разных нарушений, к сожалению, в жизни, и как их избежать. Ну, конечно же, прежде всего нужно знать о том, что вообще происходит, чтобы отдавать себе, себе отчет, что убирать, что наоборот не убирать, что наоборот приветствовать и так далее. Поэтому... А вот энергетика этого закона, закона баланса на уровне родительских отношений, детских родительских отношений, а мы все с детства, она очень интересно отражается, потому что предки нам дают, то есть родители нам дают жизнь. И получается, что э, мы оказываемся перед ними, ну, просто в неоплатном долгу, да, потому что вернуть мы это не можем никаким образом, да. э, Это с первой вот позиции, да, потому что, ну, как я верну тебе, ты мне подарил жизнь. Причем, смотрите, я же тебя не просила это сделать, да, ты мне сделал вот такой подарок. Э, что задача ребенка какова? Задача ребенка, чтобы закон этот соблюсти, естественно, самое главное, это передать в другие руки, то есть продолжить род, продолжить родовое древо. И мы говорим, что огонь жизни мы передаем своим детям. И этим мы соблюдаем вот этот закон брать-давать. То есть мы точно так же передаем дар неоплатный, для своих детей, которые несут, берут этот дар и передают дальше. Вот он прослеживается таким образом, наш закон. Но что значит в неоплатном долгу? Значит, на самом деле, когда мы получаем какой-либо дар, неважно, да, но в данном случае мы говорим о самом главном даре, Вселенная, это мы говорим о жизни, да? мы получаем вот этот дар, тогда прежде всего мы его получаем с благодарностью, и вот здесь и происходит нарушение со стороны детей, когда дети начинают учить родителей, предъявлять какие-то претензии там и так далее, да, то есть возможные нарушения, возможно их и нет, но возможные нарушения вот здесь вот присутствуют, да, поэтому наша задача, не просто так принять этот дар, а принять его с благодарностью. И, конечно же, не просто с благодарностью, а с уважением и почтением к своим родителям. Это задача каждого ребенка принять своего родителя в том виде, в котором он есть. Потому что на самом деле родитель хочет для своего ребенка самое, вот что вот можно вообще представить, да, то есть родители, я думаю, меня поймут, и они хотят самого лучшего, самого прекрасного, потому что каждый ребенок для своего родителя – это вообще цветок, это ангел, это вообще все самое вот лучшее для него. И ä, понятное дело, что если мы начнем, значит, вот просто вот так вот транслировать, там отдавать, э, ну, мы не научим тогда ничему своего ребенка, но у нас же есть ответственность, да, то есть мы не просто же получили возможность сделать вот этот дар, и у нас ребенок появился, но мы еще его и должны чему-то научить, поэтому э, получается так, что родители все время дают детям, дают, дают воспитание, дают возможности, дают образование и так далее и так далее а ребенок берет это все с благодарностью с почтением с уважением потому что они дали все что они могли и нечего здесь предъявлять никаких претензий и э, берет и передает в другие руки своим детям точно также э, передавая вот эту вот информацию э, и э, как бы ни было здесь прискорбно конечно может быть э, я думаю, что, ну, кто-то может согласиться, кто-то не согласится со мной, но э, вот э, это почтение, вот это уважение, вот эта благодарность, которую мы можем э, своим родителям отдать, э, мы можем, соответственно, э, все это отдать э, с благодарностью и с почтением, э, оказать почтение в и похоронить, так сказать, вот эта обязанность ребенка по отношению к своему родителю. Поэтому другое нарушение, когда родители требуют от своего ребенка, ну, я же тебя родил, и ты мне должен, да? Ну, во-первых, никто никому ничего не должен, мы с вами об этом говорили. Во-вторых, так сказать, ребенок не должен родителю, он должен почтение, уважение высказать, да, благодарность, но он не должен свою жизнь дальше отдавать, просто полностью класть на то, чтобы там что-то сделать для родителей, да, поэтому вот максимум, что это уважение, почтение и благодарность, принимайте своих родителей с благодарностью, с почтением и уважением, и эту благодарность и почтение увидят, считают ваши дети и будут точно так же, к вам относиться. Вот это очень важно, потому что в данном случае мы даем. Ну вот специально я заострила ваше внимание на этом законе, брать-давать именно в этой энергетической части, потому что она очень важна. И от того, как мы относимся к своим родителям, точно так же к нам относятся потом наши дети. И это передается, вот оно, пожалуйста, все это дело работает. Вторая часть, не менее важная энергетическая в этом законе баланса, это мужские женские отношения, потому что наша природа... И у нас были энергетические потоки, я вела зарядку, смотрите, пожалуйста, если кто-то не присутствовал, буду рада, если вы дадите обратную связь, то есть, потому что наша природа разная. То есть и мужская природа движения, энергии, концентрации, она, естественно, более такая векторная, да, то есть она одна, а женская природа другая. То есть женская природа, она энергия, энергия покоя, энергия воды и, соответственно, энергия расслабления. Вот оно, пожалуйста, вот этот вот баланс, вот таким образом он прослеживается, потому что в покое, в движении, вот в таком мягком у женщины рождаются всевозможные идеи, какое-то творчество, которое она готова транслировать и передавать миру и мужчине, а мужчина уже реализует это и превращает в что-то конкретное, и оставляет след э, о себе в э, обществе, и э, я буквально вам Напомню, чтобы сориентировать вас, да, то есть, может быть, кто-то не был на этой зарядке, я вас буквально сориентирую, что как у нас работают наши энергетические центры во взаимодействии мужском и женском. И, конечно же, здесь очень важно, чтобы энергия текла в нужном русле, тогда наш закон «брать-давать» работает вообще исключительно просто. Когда, значит, мужчина дает доверие и защиту женщине, защиту по всем показателям, финансовая энергетическая физическая сексуальная то есть он полностью защищает ее от всего, да. И, соответственно, женщине очень важно принять это на первой чакре, потому что вот здесь возможны нарушения, мы сейчас чуть позже об этом поговорим. На второй чакре наслаждение, на второй энергетической точке, естественно, женщина дает расслабление, наслаждение, уют в доме. Это ее задача, чтобы мужчина, придя с работы, мог отдохнуть. И, понимаете, несмотря на то, что мы сегодня ну, в социуме реализуемся и так далее, но вот эти энергетические потоки и взаимодействия никто не исключал, поэтому они сегодня проявляются более широко и на обществе, и на взаимоотношениях людей между собой и в коллективе особенно, то есть, когда женщина и мужчина в своих энергетиках, они очень быстро договариваются, очень быстро понимают друг друга, потому что они чувствуют вот это вот взаимодействие между собой. Значит, третья чакра, как раз-таки, когда мужчина получил наслаждение, расслабление, он финансовый успех, вот они деньги на уровне, солнечного сплетения, и он это все, значит, делает для того, чтобы финансово защитить своими достижениями, финансовым успехом защитить свою семью, да, прежде всего. Точно так же на, этой же, на этом же уровне работает, допустим, руководитель какого-то предприятия большого, то есть если он мужчина, да, то есть вот на этой чакре, на этом, на этом самом уровне. И, значит, Любовь передает, естественно, женщина, потому что это ее задача – показать всему миру, как можно любить, как можно относиться к себе с уважением, как можно относиться к окружающим, как можно эту любовь транслировать. Это буквально, когда у тебя вот это хорошее состояние, мы говорили о ресурсном состоянии, оно как раз здесь, вот передача вот этого да, «я хочу странслировать», как я люблю, как я чувствую, да, то есть вот это э, уровень, э, как раз таки чакры работает у женщины на дачу, у мужчины на прием. И пятая и шестая чакра очень тоже интересные потому что мужчина реализуется в обществе, и, естественно, мы это видим, мы об этом только что говорили. А шестая чакра – ясновидение, когда женщина может подсказать что-то, почувствовать энергетически контакт и сказать, где хорошо, где плохо, где какой-то, может быть, не совсем хороший происходит там контакт с партнером, где-то, может быть, какие-то отношения. И это э, видят женщины в том числе и на предприятии, когда они сотрудничают вместе. Конечно же, здесь возможны нарушения. Какие могут быть нарушения в этой энергетической части, когда мы взаимодействуем мужчин и женщинами? Ну, я думаю, что вы, конечно же, догадались, потому что есть люди, которые только берут, берут, берут, то есть и ни, ничего не отдают, то есть они буквально выступают как потребители. Они берут все, что, то есть, допустим, там. Ну, если мы работаем где-то, да, на предприятии, коллега просит, помоги мне вот это там сделать, да, и в ответ ничего не отдает. То есть просто забирает и забирает на себя. Точно так же это в семье может отражаться. Да? Мужчина с женщиной один дает, все время дает, дает, другой, значит, все время берет, берет, берет. И очень часто то есть женщину ну, то есть, у женщины такая возникает ну, как бы желание служить, отдавать, поддерживать, и при этом они очень часто ничего не берут. Что можно брать? Можно брать на самом деле, если мы говорим об энергии, то это не обязательно материальные вещи, это может быть и какие-то комплименты, это может быть помощь. Это могут быть любого плана подарки, это не обязательно шикарные там какие-то вещи, да, это может быть улыбка, это может быть поддержка, это вот все, что угодно, но очень часто на нарушениях, если это прослеживается, это нарушение, то тогда э, женщина закрывается, ну, я почему говорю женщина, потому что чаще в этой роли все-таки выступает женщина, она закрывается и говорит, я сама, я сама, мне ничего не надо, я вот все вам, я все вам, все только для вас, А на самом деле здесь происходит очень сильная вещь, как раз-таки вот это нарушение баланса и все. И тогда эм, удивительно включается, э, мы можем это все перевести на денежный язык, э, включается такой энергетический долг у человека. Э, он получает как будто огромный-огромный кредит энергетически ему все дают, дают, дают, он все берет, берет, берет и отдать не может, и не знает, как это сделать, и у него здесь уже и пеня капает, и проценты капают, то есть если в, в скажем, финансовом варианте об этом говорить, да, то есть все, и партнеры истощаются оба, потому что у них нарушен закон баланса, закон брать-давать. И что мы, как мы прекрасно понимаем, что здесь происходит – Происходит то, что люди разбегаются, люди не могут больше жить вместе, потому что они не понимают, как им можно отдать. И единственный выход – это уход. Но при этом та сторона, которая все время отдает, отдает, то есть она энергетически выхлисталась, то есть она не может больше отдавать, у нее уже просто нет никаких возможностей это делать. Да? Но она же еще при этом очень часто загоняет в вину своего партнера и говорит, ну вот тебе там отданы лучшие годы моей жизни, там тра-та-та-та-та-та. -та -та -та -та -та -та". Я думаю, что вы знаете такие семьи, я думаю, что вы знаете такие э, вещи, да, когда э, кто-то, может быть, там и знакомых или что-то, э, такие моменты происходили. И вам это все э, совершенно понятно, потому что в это в обществе есть. И вот очень важно э, на... Этапе энергетическом взаимодействия мужчины и женщины этот закон ни в коем случае не нарушать. И, значит... Здесь получается, что, как мы можем поддержать этот баланс. Очень важно, как мы его применяем и как мы его поддерживаем. Понятное дело, что, значит, мы как будто даем чуточку больше, и тем самым мы сохраняем вот этот баланс. То есть, если нам дали, мы отдали. Что можно отдать? Ну, вот самое, самое простое, я как бы на примере шоколадки, да, меня угостили шоколадкой, допустим. Да? Я говорю, ой, э, благодарю, благодарю, я принимаю шоколадку, я очень рада, там, т -т -т -т -т -т -т -т. и э, в какой-то момент я, значит, отдаю эту э, шоколадок, но только я уже две даю, я даю чуть больше, То есть, потому что я выражаю благодарность, почтение тому, кто так сказать, мне это дал, и это может быть на всем, чем угодно, опять же таки, на улыбке, на комплиментах, то есть если вы хотите, чтобы люди вокруг вас улыбались, улыбайтесь сами, если вы хотите, чтобы вам делали комплименты, то, пожалуйста, делайте их сами, если вы хотите, чтобы с вами э, больше вступали в контакт, разговаривали, ну, разговаривайте сами, вступайте в контакт, показывайте это, да, что вы хотите. И, э, Естественно, что здесь, значит, этот закон будет балансировать, потому что мы не только даем, но мы еще и принимаем комплименты, подарки, какие-то там вещи, сказанное хорошее слово, и при этом отдаем теми же комплиментами, подарками, улыбками, шоколадками и так далее, и так далее. Очень важно. Обращу ваше внимание, конечно же, на этом этапе Заходить, если вы куда-то приходите, особенно в гости, проследите, что приходить с пустыми руками – это вот уже нарушение закона сразу. Значит, конечно же, существует такой вопрос. А вот если мне дали, допустим, человеку дали какую-то боль, какую-то проблему, что-то нехорошее дали, ну вот что-то произошло, так скажем. Ну, перво-наперво это ваша отношение к этому, да, хорошо или плохо, у нас нет, у нас есть только наши отношения, наше понимание, хорошо это или плохо, это для нас конкретно, да, но, допустим, сделали больно, если сделали больно, то тебе тоже нужно отдать, то есть, но чуточку меньше, вот он, закон баланса, чуточку меньше, потому что плохого я отдаю чуточку меньше, чем я даю хорошего. И простой совершенно пример, опять же, из социума, из общества, допустим, я вот тут расписала, допустим, там, измена да, в семье, мужчина или женщина, неважно, кто-то кому-то изменил, кто-то там пришел с повинной, значит, вот об этом идет разговор. Как может быть, да? Может быть, допустим, прощение. Если просто прощает вторая сторона, то она что получает? Во-первых, поднимает чувство вины у человека очень сильно. Во-вторых, нарушает закон «брать-давать». Потому что тебе сделали больно, тебе это неприятно, человеку это плохо, и ты при этом еще как бы вот это съел, да, то есть отсюда нарастает э, обида, боль внутри, она еще и на физическом теле потом в конечном счете отражается. Поэтому, э, конечно же, нужно сделать э, ответочку, да, но ответочку очень аккуратную, э, значит... Э, ну, скажем, там, в виде скандала, да, можно в виде скандала, но какого? Когда ты начинаешь что-то доносить человеку, обвиняя его, говорят, ты такой плохой, там, тра -та, та значит, тогда, соответственно, человек закрывается, потому что он перестает слышать. Но когда мы говорим из «я» сообщение «мне плохо», «со мной так нельзя», мне, я чувствую, что вот это, вот это, вот, значит, вредит мне, потому что я же тоже могу так же поступить, да, но мне это неприятно, мне это там не подходит э, к моему там пониманию жизни, ну и так далее, так далее, да, то есть идет объяснение и объяснение исключительно из своего понимания жизни а не из того обвинения человека просто так непонятно собственно говоря как он на это а он просто закроется через две минуты и слушать вас просто вообще не будет да? то есть а вот если мы объясняем как мы себя чувствуем как мы слышим как мы видим что для нас это тогда соответственно у нас совершенно другая история и по-другому человек это воспринимает уже более понятно ну и рекомендации какие здесь рекомендации можно дать чтобы этот закон баланса соблюдался Значит, конечно же, мы все приходим с ресурсами в этот мир, и какие мы получаем ресурсы? Мы получаем ресурс здоровья, мы получаем ресурс времени, мы получаем ресурс возможностей. И вот это можно использовать и отдавать миру для того, чтобы сохранять закон, брать, давать, сохранять закон баланса. Потому что секрет изобилия очень прост. Хочешь получить – отдай. То есть отдай то, что у тебя есть. А что у тебя есть? У тебя есть прежде всего тот ресурс, с которым ты пришел в этот мир. И если ты хочешь что-то получить, то тогда делись. Потому что мы все уникальны, мы все просто каждый такой цветочек в жизни, и пришел каждый со своим ресурсом и со своей уникальностью в этот мир. И чем быстрее мы этот цветочек раскроем, поймем свое предназначение, начнем отдавать, отдавать с удовольствием, то тем быстрее мы баланс вот этот установим, чтобы нам поступали возможности, да, поступало то, что мы можем принять за свою, за свою уникальность. Значит, что я рекомендую прежде всего сделать? Это написать то, чем вы могли бы поделиться, и поделиться тем, что вас прежде всего, вдохновляет, от чего вы получаете наслаждение, чем вы можете поделиться. Допустим, вы лучше всех там стряпаете пирожки или вы, ну, кайфуете от этого, да, то есть вам это хорошо, значит, вы берете и делитесь этим рецептом, умением, талантом, то есть вот и написать нужно э, как можно больше. Я написала вот 100 пунктов, ну вот кто сколько, так сказать, может. Если у вас есть какие-то знания, какие-то возможности, вы этим делитесь. Вы делитесь и тем самым э, привлекаете людей, которые и привлекаете возможности, показываете миру, что я этим делюсь, я вот это умею, и я этим делюсь. Естественно, что, значит, мир на это реагирует, э, и люди вам тут же сигнализируют и показывают как это им, да, готовы ли они это принять или не готовы. Кто-то лучше всех шьет, то есть рассказывает, что да, я могу вот это сделать, вот это сделать, кого-то просто научить шить. Это тоже очень хорошо, да. Конечно же, этот рекомендации мои еще и через любовь можно транслировать, да, потому что, когда мы хотим, чтобы у нас был баланс, мы прежде всего смотрим на себя, насколько я себя люблю, насколько у меня готова я делиться этой любовью, вот этим восхищением, радостью и так далее. Значит, это прежде всего убрать вот эти обиды, про которые мы с вами только что говорили, перестать жаловаться на жизнь и научиться благодарить. Благодарить за все и всех. То есть вот это вот одна из рекомендаций. То есть посмотрите это достаточно просто на самом деле на уровне сознания, начать благодарить, перестать, перестать ругать и начать благодарить. Вот это все очень, очень даже просто. Ну и принимать рекомендация принимать, потому что когда мы перестаем принимать и говорим я сама там или я сам мне не надо никакой помощи это я все только для вас и только для вас то есть тогда соответственно идет нарушение закона и никто не может дать вам защиту деньги подарки возможности потому что вы просто от них отказываетесь посмотрите если человек хочет вам допустим помочь и донести пакеты до машины или там до дому, примите, это же, это же дар, вот вам просто хотят помочь, если вам хотят помочь, там, припарковать машину, то примите это, потому что человек же от души хочет вам помочь, ну и так далее, это вот просто примеры из жизни, которыми можно сразу пользоваться и которые могут срабатывать, чтобы вы это прекрасно понимали, о чем идет речь, значит, как мы чувствуем время, это одна из тех самых энергетических вещей, которые мы получаем от рождения. Мы получаем время, время на свою жизнь, время на то, чтобы мы создавали, творили и приносили это в жизнь. Значит, и как время у нас отражается на законе баланса. Значит, здесь хочу сказать прежде всего, что... Мы видим этот закон через время, мы видим буквально на всем, на бизнесе, на работе, на друзьях. Как это проявляется? Скажем, человек от всей души выполняет свою работу, то есть он там вкладывается в это, тратит очень-очень много времени на своем предприятии и получает какую-то мизерную зарплату, которая его не устраивает. Вопрос, что он выбирает? Он продолжает дальше за эту мизерную зарплату работать, и мы тем самым видим яркое нарушение закона брать-давать. Либо он, допустим, смотрит, что ему можно поменять в жизни для того, чтобы у него получился баланс, баланс, как будет работать. Ну, скажем, то есть ну, самый простой способ, он меняет работу, да, либо он выписывает для себя. За что я здесь э, работаю на этом предприятии? То есть я работаю, допустим, там э, за карьеру, скажем, да, вот у меня там перспектива, я получу там кто-то, тот какую то должность или там какие-то звезды звания там и прочее-прочее, да, за карьеру работаю тогда, понятно, да? Э, то здесь просто нужно прописать для себя то, сколько вы тратите времени да, на э, свою деятельность и то, что вы получаете за нее. Э, возможно, то есть это не только финансы, я вот э, что хочу обратить ваше внимание, то это не только зарплата, но это может быть какой-то престиж, это может быть э, признание, это может быть карьера, это может быть э, возможность учебы, это все будет тогда в балансе, тогда вы тратите время для того, чтобы что-то получить взамен, да, и когда вы это, опять же таки, самая простая техника, она помогает в любой ситуации, вы написали на листочке, я там трачу на то, чтобы получать свои финансы, такое-то количество времени. Меня вот эти финансы устраивают или не устраивают? Что я еще имею на этой работе? И вот вы прописываете. Если вы понимаете, что вас больше ничего не волнует и не интересует, и вас не устраивает вот этот баланс, значит, срочно нужно что-то менять. Значит, мы ищем вот эту самую изюминку в себе, находим, транслируем. И миру показываем, что мы уникальны, поэтому мы тратим время на то, чтобы нам вернулось, вернулась историцей, и мы, значит, этот баланс для себя установили. Очень важные такие моменты, и точно так же, допустим, в отношениях, опять же, время. В отношениях вы тратите, скажем, на свою подругу или на своего друга, что-то объясняя, объясняя, объясняя, то есть человек не понимает, да, при этом он просто берет, берет, берет, то есть вы ему что-то там рассказываете, показываете, тратите время на помощь, на поддержку, может быть, коллегам что-то выполняете, а в ответ вы не получаете ничего. Значит, что можно здесь ждать? То есть в первом случае, если вы работаете, работаете за мизерную зарплату, здесь можно ждать просто увольнения, потому что, ну, вас просто уволят, и все, потому что вы нарушили закон брать-давать, и либо, либо сами этот вопрос решаете, либо за вас его решит вселенная. соответственно... Точно так же время, которое вы тратите на какие-то пустые разговоры, на человека, на какого-то, который вам не, ничего не отдает. И даже иногда спасибо не говорит. Что здесь можно ожидать? Можно ожидать разрыва этих отношений. И причем не просто разрыва этих отношений, но еще и с обидой. И человек будет обвинять тебя, типа, типа, потому что я тебе тут все это вот рассказываю, даю-даю, а ты мне ничего не отдаешь. То есть наоборот будет вам показывать этот закон, что он не соблюдается. И чтобы до такого не доводить, очень четко смотрим в какой мы... Ну, сейчас много об этом говорят, да, кто нас окружает, кто наши друзья, как мы взаимодействуем с персоналом, если вы руководитель, как мы взаимодействуем с коллегами, если вы работаете в коллективе, ну и так далее. Поэтому мы не просто даем, но и мы и берем от э, тех, кто нас окружает, и берем э, с радостью, с уважением, с почтением и, конечно же, с благодарностью. Поэтому... Очень важный здесь момент, как мы себя ценим и что мы просим за то время, которое мы тратим на человека, на работу, на какую-то какую деятельность, да, как мы себя оцениваем и что мы за это просим, да. Мы можем за это получать деньги, подарки, возможности. Мы можем это оценить для себя. Для чего я это делаю? Потому что мне это интересно... В каком-то виде, да, то есть в виде карьеры, в виде престижа, в виде продвижения своего, в виде обучения или еще чего-то. Поэтому вот этот момент просмотрите для себя. Очень простая техника, естественно, вот написание, тогда вам сразу станет все понятно. Разделили листочек на две колоночки и написали время, которое я затратила, то, что я получила. И все вам станет понятно. Этим очень часто страдают ребята на стартапе, когда начинают только-только выходить в эфир и говорить, ну как же я могу за свои там услуги или за свои какие-то действия получить деньги. Ну и вот объявляют вот эти вот копейки, там 500 рублей, там за консультацию или еще что-то и не может вот это перешагнуть как раз таки это тоже очень просто решается путем вот про который я только что рассказала оцените себя и оцените то вложенное время как как ресурс для закона брать давать вам сразу станет все понятно Значит, и, конечно же, мы говорим о деньгах, как об энергии, как об индикаторе закона брать-давать. И, естественно, что деньги, они показывают нам, насколько, потому что если мы получаем большое количество денег, значит, мы правильно распределяем свои ресурсы, значит, мы отдаем... Какое-то благо даем в мир, и за это благо мы получаем. То есть, и чем больше у человека денег, тем больше его задача, тем больше давать. Потому что у него здесь возникает ответственность. Ему же отдают денежные вознаграждения, значит, он, соответственно, тоже дает, дает миру то, что он умеет, то, что он понимает, то, в чем он силен, да, тут свою личную уникальность, которая у нас всех есть. И э, деньги, они поскольку находятся в непрерывном движении, то они вообще очень наглядно показывают закон баланса и показывают, насколько будет увеличен ваш приток денежный. Почему? Потому что, значит, вот в этой циркуляции они, как вы понимаете, это течение энергии, оно ни в коем случае не должно остановиться. И, когда мы этот поток прекращаем, мы останавливаем этот поток, понятное дело, что мы просто сразу же все тормозим им и все, и тогда почему-то сразу задается вопрос, а где деньги, а что случилось? А прежде всего, я предлагаю обратить внимание на закон брать-давать, где нарушено. То есть смотрим, где нарушено, восстанавливаем баланс, и э, все совершенно нормально восстанавливается, приходит в точку. Потому что, допустим, э, пример, который я привела, ну, то есть э, вы создали какое-то предприятие, и из этого предприятия берете, берете, берете, берете деньги, значит, да, не вкладывая в него, что предприятие, естественно, не сможет работать дальше, оно прекратит свое существование. То же самое, если вы, наоборот, вкладываете, вам нужно как бы увеличить, увеличить, увеличить эти потоки денежные. И вы считаете, что, скажем, ну человек считает, что чем больше я буду вкладывать, тем больше я буду получать. Ничего подобного на самом деле не происходит, потому что чем больше ты отдаешь, отдаешь, отдаешь без ответа, то, соответственно, предприятие тоже прекращает свою работу, потому что нарушается самый главный закон баланса. И точно так же деньги нам показывают, как можно, допустим, там, Накапливать какой-то какой капитал, накапливать, складывать куда-то в копилку, в стеклянную банку, да, вместо значит, того, что вложили. У нас вот на сегодняшний день, я считаю, что уникальные есть инструменты, которые помогают нам увеличивать денежные потоки, приходить в согласие с собой, в согласие с миром, получать финансовую свободу. Потому что мы не просто накапливаем, мы еще даем работу этим деньгам, чтобы они свою энергетику так содержали, да, чтобы она постоянно давала нам увеличение нашего капитала. И поскольку значит, вот мир всегда нам вот это вот отражает, а здесь тоже очень важный такой нюанс – что вы, значит, только копите, только закупаете и не выводите, не, не забираете, то тогда у вас опять будет нарушение. Если вы только, допустим, забираете, забираете, то здесь опять нарушение. Смотрим, значит, что мы можем здесь сделать, когда мы тратим, тогда мы показываем миру, что э, деньги нам действительно нужны. Мы не просто так их накапливаем в никуда, мы действительно, они нам нужны для свершения наших задач, желаний и целей. И, конечно же, цели образования, конечно же, наше понимание вот это, вот куда мы хотели бы потратить, и мы с вами на каждой зарядке буквально говорим, пропишите, для чего мне это надо. И тогда у нас устанавливается вот этот самый главный закон баланса, и мы понимаем, куда мы эти деньги э, собираемся потратить и для чего мы запустили вот эту вот энергию. Ну и э, самый главный момент, естественно, э, на который я еще раз обращаю ваше внимание, это э, деньги приходят, возможности приходят именно тогда, когда мы с миром делимся прежде всего, Своей уникальностью. Прежде всего тем, что мы можем своей энергией, своим временем, именно то, что мы можем отдать миру точно так же даром. То есть те возможности, те составляющие, те ресурсы, которые к нам пришли от природы, от нашего рождения буквально. И э, какие здесь рекомендации, которые мне хотелось бы значит, сказать вам, рекомендации, как применять к себе этот закон. Прежде всего, значит, мы настолько уникальны, человек вообще настолько уникален, что он может ответить буквально на любой вопрос сам себе. Надо только сосредоточиться и спросить себя вообще об этом. То есть элементарно нужно спросить. Вот и все, чтобы получить ответ. Поэтому посмотрите, как применить к себе закон баланса. Что мы можем сделать? Прежде всего мы смотрим, в какой позиции мы находимся. Мы все время, допустим, отдаем, отдаем. То есть если мы выявляем в себе, да, то есть вот все время отдаю, значит, соответственно, раз все время отдаю, то нужно научиться брать. И не просто брать, но еще и просить о помощи. Тогда люди начнут давать. И раз давать начнут, то тогда вот в этот момент берите, пожалуйста. И вы тем самым этот закон восстановите, то есть решите, что он у вас восстановлен. да. Если, допустим, вы очень много берете, то прежде всего что делать? Ну, перестать брать, давать, начинать. Начинать давать как можно больше. И делиться, делиться, потому что это большой торт на блюде. Делитесь радостью, делитесь впечатлениями, делитесь своим состоянием. И вот чем больше вы этим делитесь, тем больше вы привлекаете к себе людей. Это естественно. Потом второй момент, значит, конечно же, то есть если вы что-то что не берете, то есть и не делаете, да, то есть если вы даете, но, но человек не берет, да, то есть даете, допустим шоколадку, да, ту же шоколадку, шоколад, человек говорит, да мне не нужна твоя шоколадка, значит оставь ее себе, мы потом с тобой там, чай выпьешь или сама выпьешь чай дома, да, то есть тогда как минимум перестать давать. Вот все просто на самом деле, и тогда человек поймет, что это, знаете, как, допустим, делаешь подарок человеку, да, и ты вот хочешь от души его поблагодарить но у тебя какой-то там ну, мало ли какая-то ситуация там ограниченные ресурсы ты там делаешь небольшой подарок человеку он а человек говорю, хм, что ты мне тут подарил да хм, всякую ерунду да и что возникает что возникает сразу ощущение да я не хочу больше этому человеку ничего дарить потому что он не принимает он не выражает э, энергетически не отдает, да, не благодарит, потому что поблагодарить же можно тоже по-разному сказать, хм, спасибо, изобрать, да, или э, поблагодарить, когда... Ты понимаешь, что человек это сделал от души, и не важно, что он тебе там десятый, десятую шоколадку подарил, которую ты за сегодняшний день уже получил, или там еще что-то. Неважно, но человек тебе сделал это от души, он же не знает, что он уже 50 в цепочке, который подарил тебе что-то, да. То есть, ну ты при этом просто благодаришь, потому что человек это сделал от души. Если человек не принимает, то мы, соответственно, по меньшей мере прекращаем давать, чтобы человек понял. Мы тем самым как бы, ну, отражаем ему, что закон нарушается, и э, свою энергетику бережем. То есть мы перестаем в пустоту э, отдавать непонятно куда и непонятно зачем. Ну и э, как измерить э, больше или меньше, то есть сколько давать? На самом деле, как мы можем это измерить? Мы можем это измерить, спросив, опять же, себя. То есть, вот как я чувствую, какие у меня ощущения есть внутри меня. Я хочу это подарить, а мне от этого хорошо, значит, я это дарю. Да? Я что-то за это получаю, а я чувствую, что я за это получаю, потому что человек улыбнулся, сказал мне благодарственное слово, там, благодарю, спасибо, что-то он мне сказал. То есть, и я чувствую, что ему хорошо, значит, все нормально. И в данном случае закон сработан, да. Если мы чувствуем, что закон нарушается, то тогда, смотрите, больше-меньше здесь можно свести вообще на нет даже отношения, потому что нарушение закона, оно в том числе отразится на вас. Поэтому берегите себя, берегите свою энергию во всем, для того, чтобы у вас впоследствии этот закон не был нарушен. Вот что очень важно здесь. Ну и э, как мы хотим подружиться с законом? Какие здесь можно э, сказать основные такие рекомендации, э, которые можно применить буквально э, каждому человеку? Ну смотрите, когда ты э, пошел в гости, когда ты вообще куда-то э, пошел и кого-то встретил, подари. Подари подарок, при этом подарок может быть совершенно не обязательно материальным. Это может быть цветочек, это может быть комплимент, это может быть улыбка, это может быть хорошее слово, это в конце концов может быть элементарно конфетка, шоколадка, то есть есть шоколадки за 10 рублей, понимаете? То есть это не важно, что ты отдал, главное, что ты отдал от души. И ты а, сам за это получил, потому что ты э, радуешься тому, что ты отдаешь. То есть есть же люди, которые только любят принимать подарки, но не любят дарить подарки. Это тоже нарушение э, закона брать-давать. А когда мы чувствуем вот этот вот кайф от того, что мы э, сделали подарок, и неважно какой-то вот этот вот э, очень важная рекомендация это может каждый применить э, на себя естественно соблюдая закон брать давать mm. и Результат здесь будет очень простой, он, конечно же, сразу же покажется в вашей жизни, потому что вы будете радоваться от того, что вы делаете, от своих действий. И эту радость никуда вы не скроете, вы будете ее транслировать, естественно, как торт на блюде. Вы будете транслировать и пытаться поделиться со всеми, со всеми окружающими. Ну и второй, второй момент важный – это, естественно, принимать принимать все без скажем, того, что мы ругаем. Ругаем природу за то, что пошел дождь, да, нам это некомфортно по какой-то причине. Но у нас же есть и дождь, и жара, да, у нас есть и жара, и холод, поэтому мы принимаем все, и, и солнце, и пение птиц, и природу, и погоду, то есть в природе нет плохой погоды. И вот это принимаем с благодарностью все, что у нас на сегодняшний день есть, потому что если мы не благодарим, да, то тогда и ну, не принимаем то, что у нас есть на сегодняшний день, тогда мы не понимаем, куда нам дальше стремиться. Мы постоянно им говорим, надо, надо, надо, надо, надо больше денег, надо больше квартиру, надо больше, там, больше шуб, больше машин и так далее, и так далее. То тогда мы обнуляем то, что у нас на сегодняшний день есть. И опять здесь срабатывает закон э, «брать-давать», закон «баланса». Потому что когда мы благодарим за то, что у нас есть, тогда мы автоматически получаем больше, чтобы э, у нас это прирастало, нам очень главное э, принимать и благодарить принимать очень, обяз... очень важно и обязательно, потому что это циркуляция баланса и самые ценные дары, которые есть, они именно такие, самые простые. Это любовь, это наслаждение, это улыбка, это радость, это то, что может вас вдохновить на свершение, на новые подвиги, на удачу, на все, что вот, э, так сказать, нам на самом деле и нужно, да, потому что за счет этого мы сможем увеличить свое богатство, за счет этого мы, конечно же, сможем увеличить э, и финансовый поток. И, э, естественно, что когда мы принимаем, мы точно так же и даем, даем человеку хорошее слово, улыбку, желаем ему счастья, при этом мы можем пожелать не обязательно молча, молча вы можете пожелать любому прохожему, да, но когда вы встречаетесь с друзьями, со знакомыми, с родителями, там, с близкими, вы всегда желаете совершенно спокойно, вы можете это говорить, выражать свои эмоции о том, что, значит, что вообще хорошего произошло вокруг меня, и я с радостью как бы этим делюсь. И желаю тебе, чтобы ты тоже своей радостью делился со всем окружающим, поэтому я тебе тоже желаю счастья, богатства, успехов и, конечно же, развития и понимания, куда мы с вами идем. И, значит, если мы говорим о законе «брать-давать», то мне хочется дать вам совершенно простое вот такое понимание, как вообще в себе этот э, закон увидеть, да, то есть как с ним повзаимодействовать. Повзаимодействовать с этим законом можно тоже очень легко и очень просто через свое дыхание, то есть как мы дышим. И э, как мы дышим, это тоже э, совершенно удивительно, но это тоже закон баланса, это закон брать-давать. При этом, когда мы вдыхаем, мы берем, когда мы выдыхаем, мы отдаем. А, и э, очень многие специалисты, которые занимаются телесной терапией, они, конечно же, сразу говорят, я могу сказать, э, какой ты человек, насколько ты соблюдаешь закон брать-давать, насколько ты соблюдаешь баланс, я просто посмотрю, как ты дышишь. И вы можете поставить перед зеркалом, посмотреть, как мы, как мы дышим, какое у нас дыхание, э, прерывистое, непрерывистое, э, сильно мы вдыхаем или сильно мы выдыхаем, что мы больше делаем, мы больше отдаем или больше принимаем. И совершенно элементарную практику вам э, показываю для того, чтобы вы ее, естественно, применили к себе. Это э, и устаканили в себе закон э, баланса. Вы делаете глубокий-глубокий вдох, максимально, насколько можете. И делайте медленный, медленный, спокойный выдох. Тем самым вы не просто привлекаете закон брать-давать, закон баланса свою жизнь. Вы еще и настраиваетесь на то, что в вашей жизни все гармонично. И еще одна удивительнейшая вещь. Вы помните, мы говорили на одной из зарядок, мы просто-напросто даем возможность своим легким наполниться энергией, а именно легкие вырабатывают у нас энергию в организме, и мы тем самым устанавливаем баланс у себя, поэтому... Это еще самое простое упражнение, которое можно выполнить в любом месте, в любое время. Это просто-напросто гармонизировать свой вдох и выдох. И чтобы сгармонизировать его, проще всего это сделать даже подсчет. Допустим, там раз, два, три, четыре, там, пять, шесть. Да, вдыхаете и настолько же вы выдыхаете. И вот он, ваш баланс, и вы себя сгармонизировали, вы себя настроили на то, чтобы у вас этот баланс, этот закон баланса, этот закон брать-давать работал на все сто. И, конечно же, я вам желаю, желаю, чтобы вы восстановили этот закон у себя, чтобы вы его прочувствовали, чтобы вы его увидели. И э, мы прекрасно с вами знаем, что э, кто кто хочет, тот всегда находит возможности, тот всегда находит способ, как решить свои задачи, а кто не хочет, тот ищет всевозможные причины, как этого не сделать. То есть, ну вот, очень простые вещи дает нам природа, потому что природа научила нас дышать и показала, как работает закон баланса, и показала, как можно его гармонизировать. Пользуйтесь этим и... Конечно же, я желаю всем, чтобы у вас этот баланс работал на все 100. Значит, скажите, пожалуйста, как вам информация, понятно, по непонятно, есть ли у вас, возможно, какие-то вопросы ко мне или, может быть, что-то хотелось бы разъяснить еще дополнительно. И я, в свою очередь... Скажу вам, что э, в следующий вторник мы проведем с вами еще одну зарядку. Мы будем говорить о тайм-менеджменте, естественно, будем говорить о взаимоотношениях э, мужских и женских. И мы будем говорить, э, насколько и как лучше э, сделать свое расписание более, опять же, приемлемым к, нашей, к нашим энергетическим потокам, потому что, ну, буквально сегодня общалась с одним из психологов, который, значит, то же самое, ну, согласился со мной, сказал, что да, да, мы, конечно же, по-разному выстраиваем не только свой день, но вообще свое расписание, свое отношение к времени, свое отношение к тайм-менеджменту и это, естественно, дает, ну вот разное восприятие действительности. Что нам Созвучно. Я просто хочу поделиться своим опытом и хочу рассказать о том, как мужчина и женщина воспринимают э, тайм-менеджмент и что может быть положительного, отрицательного здесь, ну, то есть какие-то моменты, которые вы, возможно прочувствовали уже, да, ну просто вот мы еще раз поговорим это и, конечно же, поймем, как для нас это более гармонично и применим здесь уже свои знания, применим здесь закон баланса «брать-давать». Я тоже вас благодарю, благодарю всех, кто был сегодня на эфире, благодарю все страны, города, кто сегодня был с нами в нашей вебинарной комнате. Большое вам спасибо, большая вам благодарность, и я буду очень рада дальнейшей нашей встречи. И с огромным удовольствием буду делиться своими знаниями и той информацией, которая у меня есть. Всего вам доброго, всего хорошего, хорошего дня и, конечно же, соблюдения закона баланса. Удачи, удачи, всего хорошего. Я выключаю запись. Всего хорошего.